Oh <music> Мужики, всем привет. Кейс дроп, обнова, будем смотреть, что сделали. 30 тысяч на всю эту историю выделено. Ссылочка на сайт в прикрепе. Каждому новому пользователю, кто зарегистрируется по ссылке, дается 50 центов. Кстати, все, о центах можно забыть. Завезли они рубли. Эту движуху, но определенно, я лайкну, потому как на валюту, да, на сайте всегда ругаюсь. Ну, здесь реально удобно. Все, рубли, ура! Классно, круто. Еще и фрикейсы, еще и распределение по редкости и музыкальные наборы. В общем, обнова есть. А, так. <гас> не, смотри-ка, можно мне менять валюту. Молодцы, молодцы. За это лайк. Также, кстати, промик плюс депо у вас будет, все это в прикрепе. Ну, 50 центов это вообще, мне кажется, имба. Ладно, что они сделали? Я быстренько посмотрел. Во-первых, это добавление балансом на апгрейдах. Это good, потому что не было и неудобно было. Молодцы добавили. Эвент, конечно. Я вот ивент пролетел, три дня всего осталось. Здесь, вот по ивенту, что, как? обычно ребята не скупятся на призы вообще на 23 левеле уже 10 тысяч падает на 24 8 тысяч на баланс этот ивент пройти очень тяжело очень дорого да правильнее сказать потому что ну левел тут бустится действительно тяжеловато и очень долго как бы в целом то да действительно офигенные призы все круто все хорошо но блин дорого то есть на двадцать восьмом левеле тысяч, 27 15 37 43 это все круто но тяжело имейте в виду что кто захочет нож это те тяжело очень так ну что, сразу поехали с бесплатно Кейсов у нас они доступны все. Вопрос сколько раз их можно открывать. Мы тоже все с тобой посмотрим. Надеюсь, что три по дефолту. Так, первый кейс, он в теории да, не в теории, он по факту самый дешевый и выпадает самое говно, которое только можно. Здравствуйте, Негев, продаем. Так, а -а, а, а, а, а, а, это все можно по одному разу открывать. Я понял. Давай к следующему. А где они переехали? Во, к следующему бесплатному. Это все фастом. Первые кейсы мне вообще не интересны. А, подожди, нет. Да, все, по одному разу F5 нажимаю Все, кейс недоступен, все понятно Но а то я уже подумал, что я что-то туплю а, Третий кейс тоже не такой дорогой Тоже ничего не выпало А вот с четвертого уже, да, давай поподробнее Потому что, ну, кейс подороже, соответственно Тут есть ножи, конечно же И, в принципе, есть Даже самые дешевые скины стоят денег, скажем так То есть даже Авапа, Фамос, это гуд Эмочка, это шикарно, и Фамос, в принципе, будет дорогой Это от 200 рублей Я не помню его стоимость, даже косарь может 100, окей я думал, от 200. Ладно. И пятый кейс, он самый дорогой, который здесь есть. Ну, не прям, что вау, но дорогой, конечно. А не помню, от скольки он единственная... Ну, дорогой, дорогой. Ну вот ну вот отсюда выбивать глок, это, это кощунственно. Д -д вот такое вот дропать отсюда, кейс дроп. Ну, что 450 рублей. Не впечатлило, скажу честно, у нас объективный обзор. Не впечатлило. Ну, да, нож выпал, я бы тут офигел. Ну, а так нет, так ни о чем. Так, кстати, ивент, бустится ли у нас ивент? А, нет, за бесплатные кейсы не забустился. Ладно, 30 есть, все в рублях, все удобно. Новые кейсы, что они сюда добавили? Музыкальный набор, агенты стикеры, кстати, стикеры вообще дешево, граффити за полтора рубля можно открыть, понял, а, вот этот самый дорогой кейс 11 тысяч, так, есть розыгрыши, где можно 18 тысяч зацепить, лимитированные наши сборки, понятно, но тут как бы все ваши сборки, ну ладно, осенние кейсы, зимние кейсы остались, и что, интересное, Браво Кейс у нас, у нас, у них тут стоит 3000 рублей, сейчас сказал у нас, да, и будут писать, это твой сайт, нет, это сайт не мой, у меня сайт Изидроп и Форсдроп, два моих сайта, короче, Браво Кейс стоит ну реально дорого относительно других сайтов, Будем пробовать. Я сразу с ноги на 6 штук залетаю. Тут, естественно, да, ну, понятно, что огненные змей и океанская пена. Этот кейс я сейчас долблю как только могу в контр-страйке. До свидания. По 2000 и выпадает... Ну вот, маг, ну, кстати, у новый уровень, сразу на восьмой мы перепрыгнули, там кейс пятнашка выпала достойно, неплохо По ивенту, подожди, сразу восьмой левел, я так понимаю, да, и вот сколько нам дропнулось Слоновая кость, это неинтересно, 39 дисциплина, бесплатный кейс USP фарм сразу его, да, фастиком, он дешевый, 2 рубля, да, понял, ивент Так, что нам еще надропалось, это мы открыли, а, подожди, юспик. Back to school, назад в школу, понятно, это я недавно закончил. О, прикиньте, мужики, мне сейчас 22 года, или 23, не помню, 22. Школу я закончил 4 года назад, офигеть, офигеть. Блин, как быстро время летит, я уже, я уже старый, баланс 150, нормально. Кстати, пиши, когда ты школу заканчиваешь. Ну реально вот так вот сидишь и такой, блин, а я 4 года назад, Да. Быстро время летит. Вообще, вообще просто жесть. Я сейчас прямо офигел. Ладно, с бесплатного кейса нам 100 с лишним рублей. Это даже дороже, ибо карпкой, скин красивый, но а, 87. Понятно. А, кстати, неплохо все равно, так как, так как у нас в инвентаре полмиллиона. вот это с прошлых открытий осталось. Нормально, нормально, нет. Но у нас все-таки проверка на сегодня. У меня пол в инвенте. Ладно, пойдет. Пойдет. Ребят, кстати, ревка в прикрепе будет, да? Кому, кому кому надо. А, так, ладно, подожди, где скины, которые? Вот они, вот они, вот они, на писюльки, на вот они. Так, продать. А, понял, продать, продать. Слушай, с ивента мы все продали. У нас 27 тысяч. А, это, на, это напоследок. У меня ДЛ туда есть. Как бы все, все в ажуре, мужики, Драгонлор есть. Будем делать контент. Я даже я даже забыл. Ну, типа, я открывал там ссылку, да, вся история. Но, вот, э, хейтеры будут, ребят. Про прошу заметить, ролики сейчас в Counter-Strike стоят по 50-100 по тысяч, поэтому такие видосы нужны, да, без хейта все, все в порядке, адекватные люди все понимают, вот, Но по лям в инвенте пойдет, в принципе, а, тем временем, Октоберфест... Октоберфетс, нож, гудбай, нож И здесь кал, кстати, нет Орион, и мы бы бустанули левел Можно об этом было не кричать Так громко, сайт, ну ладно, у нас 27 тысяч Давай-ка мы сразу пройдемся По-интересному, пройдемся, собственно, по-дорогому Габен, блин Кейс за 11 тысяч ну Он, по-моему, стоил дороже, он, по-моему, стоил дороже Ладно, кстати, что-то мне сегодня подлагивают Вот эти вот такие, эти, анимация Вопрос, что с моим Персональным компьютером, огненный змей И два неонора, слушай, нет, пол ляма мы сегодня Сегодня явно, это, это вообще прям тема, поллямы сегодня пойдут в расход. Кстати, вот по поводу Вента, да, говорил, что тема имбовая, сразу у нас об 400 рублей получить. Вот, это круто, вот это приятно. Не, ну реально, ну вот... Понятно, да, ролик там мне Откинули за него, но, блин, ну Вот, а, а как по-другому сказать, если Ивент дает, ну, дает, если они сюда Вложили деньги, ну, то есть тебе Падают реально дорогие шмотки, то есть 30-ки У нас уже столько бонусов надропалось, причем Не самых дешевых, это круто Вот, определенно, это очень круто Кстати, два неоновых гонщика, что Интересно, я не продал, и вопрос Давай посмотрим, тут лежит ДЛ, Колымагу Мы продаем, вот кровавый Спорт не сегодня Мне, по-моему, выпал, это вся история Сегодня будет, вы подождите в конце ролика. Мы апгрейды нафигачим, мужики, это все будет. А пока работаем с тем, что есть. А есть у нас 20 тысяч рублей. Ну, все-таки давай тогда еще одного гейпкейса кейса Фастом, пожалуй. Поток информации там мы сразу продаем. И где деньги? На ну, ладно, все, отлично. Кораллы. Блин, ну, эвент, ну, эвент топовый. И вот э, единственный минус, который меня бесит. Честно, меня это раздражает. Вот, ну, эвент, да, как бы все круто. Вот, Йормунгурт выпал, спасибо. Но, ну вот прохожу я этот эвент... Ну зачем мне на весь экран, ну то есть поначалу левел бустится легко, ну да там, ну типа ну вот куда, и крестик не видно, и вот где кнопка там, продать его моментально, нет, получить, все, у тебя других вариантов нет. Я, например, хочу его сразу продать, это было бы удобно, но нет, тебе на весь экран всплывает, что типа, блин, друг, у тебя приз, забери его, вот так вот прям кричат, и не дают возможности его моментом продать, огненный змей, блин. Казалось бы, но это легенды Ну слушай, в целом сайт преображается И это неплохо, и вот знаешь Честно скажу, мне напоминает это, Блин, но ну, алдовая тема То есть раньше любили клепать Такие, прямо клепать, делали такие Сайты с подобным дизайном И честно скажу, когда м -м, Увидел кейс дроп, подумал, что ну типа что ты за мануха, пооткрывал В принципе норм, и не скам Самое что главное, сайт выдает Сайт с, каждой, с каждым месяцем Да с каждым днем растет, и они добавляют что-то новое, прикольное интересно. Но самое крутое, да, что у них Реальный имбовый ивент, такого лично не видел Нигде, что такие Достаточно крутые призы, да, сложно бустить ну, но, типа тебе, а, когда ты все проходишь, дается нож за 40 тысяч рублей. Это годно, это круто, это дорого, самое что главное. А, и все-таки я думаю, что близок тот момент, когда мы уже с тобой смело тайное, вот пожалуйста, тайный кейс, да, но опять кричит нам, вот тебе тайный кейс. Тем временем у нас еще очень много тут не, не полученных призов. Что у меня сегодня с компом случилось? Так, тайное, поехали, открываем. Давай фастиком я, пожалуй, открою. 900 рублей. То есть, ну вот смотри, да, что сегодня за фигня-то случилось, реально. Продаем так, латунь. Латунь продаем. Вот эти два. Что за фигня? Мне комп надо перезагружать, походу. Ну, что-то прям блин. Во, вроде сейчас получше. Вот этот ножок, кстати, продал только что. Ну, короче, по балансу, видите сами, у них анимашка, кстати, вот появилась прикольная. Ну, типа, она очень быстро работает. Типа, вот так вот поделаешь, и все. У тебя минус компуктер. А у нас 34 тысячи. Изначально было 30. И ивент неплохо, на самом деле забустил. Давай попробуем поработать сейчас с тем, что есть, и, допустим. Сделать, например, X2 Ну, то есть 65 тысяч рублей Это даже чуть меньше, чем X2 Ну, попробуем, могу ли я это сделать он или балансом Нет, нужно выбрать скин А, подожди, могу Вот, баланс скин не выбрал Так, ночь за 65 тысяч она... Она заходит, я думал это будет байт, это просто близко упадет Все, ночь, и у нас забустился, кстати, ивент Момент в том, что, по-моему, раньше у них нельзя было апгрейдами бустить Ивен. Сейчас они это исправили, ну круто Кстати, да, нужно было просто перезапустить страницу, сейчас все отлагало И у нас появилась ночь, мы ее продаем Все, у нас 65 тысяч Плюс, А давай-ка мы посмотрим, что в апгрейд есть самое дорогое что я помню, наклейки за 15 миллионов здесь были 15 ну как-то, а 150, Они не смотри сделали ограничение, но тем не менее, да, самый дорогой скин тут остал, но блин, почему я не могу ввести больше 150 тысяч? Вопрос. Все ввиду 900. Ну типа, ну, ну так, а нет, не могу. 500. А смотри, 500 могу и да, ящик Пандоры есть, Драгонлор. Давай-ка мы сделаем делыч. Ну типа, а чё нет? Why not? Когда ест yes, спрашивается Контракта на сайте нет Кстати, хотелось бы сделать дорогой контракт Нет такой возможности, понял Ну чё, поехали, поехали делать грязь Делаем Драгонорс за 600 тысяч Смотри, ну это жестко будет Если что, да, но это интересно а Мы добавляем все, что у нас есть И получается-то что? Ну, получается 549 Не, нифига Нифига, Я просто принципиально хочу на огромном шансе Сделать самый дорогой ДЛ 75% У нас получится -то, ну, плюс соточку, Ну, просто для контента. Оно обязано зайти. Тут 75%. Если нет, я я просто офигею. Оно не зашло. Парам-парам-пам. Ну, это был контент. Ну, типа... Не, на самом деле, если смотреть Без этого дела, да, которому только что Просто, ну, я его просрал Ну, я бы его не забрал, вы же понимаете Ну, а так сделали контент, интересно, определенно Поставьте лайк, пожалуйста, и сейчас Такую дичь, на самом деле, сделал просто за апгрейди Дэл в непонятно куда Короче, если смотреть прям серьезно x 2 сегодня сделали, поэтому я и пошел дальше уже Играться, так сказать, с Драгонлором, который был То есть 30-ки, 65 осилили Неплохо, прям нормально, потому что x 2 это результат А По поводу обновы, удобно, что рубли Появились бесплатные кейсы Круто, но ивент бомба Ну вот, ну серьезно, ну ничего больше Про него сказать не могу, ну реально классная тема То есть за ролик даст 30 тысяч И опять же мы просрали этот нож Который мы забрали, Но ну, так-то, в принципе Если дальше работать с суммой, то неплохо Можно было его дальше еще забустить И в принципе, ну по 2, по 7, по 8 тысяч Окей да, то есть, ну пойдет. Неплохая тема. Вот за это. За это весь ролик говорил еще. Скажу еще раз. Молодцы. А На этом все. С вами был Человек, э, окей, самый конченый панкейсер, Мужики, спасибо огромное за просмотр. Ссылочка с халявой в прикрепе. Увидимся в новых роликах. Поддерживайте лайком, подпиской на канал. И к приятным, надеюсь, приятным комментариям. Всем пока.